Как вы уже поняли, первая игра начнется у нас с конкурса «Царь горы». Правила вы помните, поэтому, в принципе, объяснять не будем. Ну и, пожалуй, начнем. Внимание! Первую музыкальную шутку читает команда КВН «Кроме шуток» — школа номер 22. Я до магазина, прокричал Зина. Но до магазина Зина не дошла. На капоте Нивы прокатила Зина. Но зачем ты, Зина, на красный пошла? Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. 5-3-3-3-5. К сожалению, пока стоите на месте, продолжаем. Командка ВН «Полегче» школа номер 21. <зар?'> а я иду такая вся, в шмотках я Погоди, -бу -бу погоди, погоди. Пока шутку не сказала, поменяй микрофон. Ребят, одолжите, пожалуйста. Еще раз а, встретим команду Куэн Полегче, друзья. А теперь... Давай, поехали. А я иду такая вся в шмотках с базара, Потому что я продавщица Сарзана. А, единогласно! Все пятерки. Молодец. Продолжаем. Команду Куэн... Добрый вечер. Школа номер 34. Добрый вечер. В женской раздевалке скрипнула дверь. Все понятно мне стало теперь. А, единогласно все пятерки. Молодец. На очереди команд Квент Баклажан. 38-я школа здесь. Отлично. Песня про типичную школьную столовую. Мы похожие котлетки, мы объедки, мы обедки. Большинство за вот так вот, что директор-то делает, а? Сзади сидит, всех там палит. Хорошо, молодец. Продолжаем, друзья. Команда КВН «Ю-Сити», город Нижний Калмс. Встретим гостей, друзья нашего города. Поехали. Ну, а мы играем в чужом городе, поэтому все, сами, ну что ж, с Богом. <звы> Я не знаю, что мне делать с этой бедой, за первым подбородком виднеется другой. Вы не себе, вы Владимир Владимирович, ставите оценку, знаете, да? Молод... Вот Александр молодец, подстраховался. К сожалению, нет, пока стоит на месте. Итак, второй круг команды КВН «Кроме шуток», «Школа-22». Идея для бизнеса. Когда денег не станет, я буду торговать волосами своих детей и волосами их детей. Единогласно. Молодцы. Продолжаем. Команд полегче. Николай, Николай, Коля. Колямба, Колясик, Колянчик, Коляпусик. Очень мило было, но, к сожалению, жюри не оценили э, эту шутку. Продолжаем, команда КВН. Добрый вечер. За поллитра круг пробежал за нас пиздруг. Ну, большинство за, поэтому шаг вперед. Молодец, продолжаем, команда Квент Баклажан. Поехали. Миллион, миллион, миллион Эшкере. Слышу я, слышу я, слышу я каждый день. Молодцы, все пятерки, продолжаем Ю-Сити. Ну что выводят? Давай. Сегодня празднику котят не топят, а гупают. А единогласно, все пятерки, молодец. Третий круг начинает, кроме шуток. Грустненько. И без конфеток жизнь твоя пуста, ты совсем еще наивна и чиста. Смотришь ты на сладкое издалека. Только между вами слез, река. Все потому, что диабетик у тебя. Стоим на месте. Следующая, следующая реприза от команды Вэн полегче. А -а -а, в Африке голод. Единогласно, Смеемся над африканцами, ё-моё. Ладно, команд добрый вечер. Свинью не ешь и не пьешь, вина, когда твой дедушка мула. Смеемся над татарами, ё-моё. Продолжаем. Баклажан, давай. На недельку в Татарстане мысли только о баране, Как не думать о баране на курбане байраме. Еще одна шутка про татар. Вот только кому на ире только понравилась шутка. К сожалению, пока стоим на месте. Команда КВЛ Ю-Сити. О-о-о-о, Зеленоглазая песи. <моняющие> Смеемся над татарскими котятами. Да? Прокатывает же, смотри, молодец. Продолжаем. Четвертый, предпоследний круг. Команда Квент, кроме шуток. Принцип работы платных поликлиник. Я в тебе найду абсолютно все, А если ты здоров, заплатишь все равно. Большинство за. Продолжаем. Команда Квент, полегче. Ну где же деньги? Ну где же мои деньги? Купила iPhone 10 и нечего мне жрать. А, большинство за, отлично. Команда КВН продолжает, команда КВН баклажан. А, прошу прощения, добрый вечер. Снова хурму взял я и снова рот ру... мне вяжет снова. Уа -уа -уа. Большинство за с минимальным перевесом. А, продолжает команда КВН баклажан. Она сумасшедшая, я президентом стать захотела, ла-ла-ла. Лучше бы дом два вела. Uh, не приносит тебе Собчак пока ничего. Продолжаем, команды ван сити А любовь слепая в люк она упала, карими глазами светит с темноты. Ну нет, любовь тебе не помогла. Продолжаем последний круг, кроме шуток, поехали. Концерт Фейса в Махачкале, ты прикинь, концерт Фейса в Махачкале, пожелаем удачи ему. Неплохо, продолжаем, еще 0-2 зарабатывается, команда полегче. Суть и норовки, мимо нас, мимо нас газельки проезжают, о том, что здесь остановка никто не знает. Единогласно, молодец. Команда КВН, добрый вечер, давай. Я капусты переверну и буду кушать ебстык. Молодец, молодец. Что тебе сказать еще? Команда КВН, баклажан, давай. Есть только миг меж июнем и августом, Именно в нем должен я отдохнуть. Стоим на месте пока что. Ну и завершает конкурс царь горы второй игры команд КВН U-City. Ну, ну что, помогай. Бабушки, бабушки, бабушки, старушки, завалили бабушки грабители с вертушки. Ну допустим, да. Допустим, 0-2 зарабатываешь. Ну что ж, победу одерживает здесь, друзья, команд КВН. Добрый вечер! Молодец!